В суде района будет разглядаться справа так званых грабитистов, э, которые обиноватся по арт. 359, участке другой другом, злостного хулиганство и обставание майорности. Но ну, мы, мы не сподеемся, что э, суд э, принял адекватное решение по данной справе, э, поскольку потерпелые э, готовы примириться по этой справе и, э, в принципе, с самого площадку мы сказали, что мы не неизгодны с квалификацией день к Денью по октябре, то есть девятый час и другой участок внесения граффити на некоторых будинках в Менску, поскольку мы не видим, что это было ненавитое прояволество, скированное на порушение громадского порядка. В принципе, надеемся, что суд, принято суд, не связанный с позволением воли, и э, эти молодые люди обмежуются штрафами. И в принципе самого пощадка было заумело, что справа вообще носит громадянский такой характер, и все это, весь этот конфликт мог быть вычерпанный шляхом уплаты, э, потерпелом э, компенсации хорошо за обслованное этой будинке. Ну, а следующий комитет с самого початку эту справу политизировал, мы чули про то, что в этой графике выявляет собой пропаганду гвалту, экстремизма, причем следующий комитет заявлял, в этой, что это еще да, вынеко экспертизы, которая была проведена по графике, которая находа, не выявила таких предметов. Тому самого поначалу справа была таких характер. характера вероятно э подозревалось что они напевно является собой некую небеспечную группу. Судя по тому, что и прослуховывался, и они заходя перед этой справой, и сами действия с полиции носили с крайне не э -э адекватный характер, поскольку люди затримывались с применением хвалты физичного и нанесением так само не до их телесных пошкоджений. Наверное, по одному из фактов было возбуждено криминальное справа.